Почта Айсик. Я прошел Малазию! У ты пройдешь, ты пройдешь. Уже ночью пол, мы прошли в нос то в Чехию. Чехи? О, о, о, о о О, сообщить Айсик. Брат, я все-таки в Турцию прошел! Да, брат! А я Вы прошли? Ес! Ес! Ес! Ес! Ес! Ес! Ес! Раздевайся вместе, Сайсик! Раздевайся? Нет, не раздевайся! Раздевайся!